Добрый день, уважаемые коллеги. Мне кажется, мы очень красиво завершаем этот год встречей с человеком, представляющим самый крупнейший, ну я, во всяком случае, не боюсь даже ошибиться, он и был с конца 80-х годов крупнейшим. И остается, кстати, вот история этого успеха секрет этого успеха, наверное, как-то вы озвучите, Конечно, да. вот с человеком, представляющим как раз вот самый крупнейший холдинг, самый... Живучий да, из всех холдингов, пришедших к нам из советской эпохи, при этом сохранивший гигантские тиражи в принте, что сегодня на зависть очень многим, если даже не всем. Я с удовольствием представляю заместителя главного редактора холдинга «Аргументы и факты» Индиру Кадзосову под ваши бурные аплодисменты. Мы, конечно, определили ä, предварительно тему, как нужны ли еще журналисты, как нам писать и о чем, как отличить фейк-ньюс, как грамотно работать с соцсетями, но ä, сегодня тот случай, где мы готовы пойти по той волне, которую вы нам зададите. Что вы считаете важным, существенным, нужным сейчас сказать, на что обратить внимание? И, ну, естественно, сессия вопросов-ответов позволит уточнить и детализировать некоторые позиции, на которые уже обратит внимание наша аудитория. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Меня зовут Индира. Я э, работаю в «Аргументах и фактах» около 20 лет уже. В принципе, в журналистике больше 25. Я вам в двух словах расскажу, что такое «Аргументы и факты», чтобы мы понимали, э, вы понимали, кто мы о чем можно спрашивать, и а, в, действительно, в чем секрет успеха. Был, есть и, я надеюсь, будет. В этом году аргументы и факты отметили 40-летие. Первый номер вышел 3 января 1978 -го года. То есть мы вот этот год юбилейный заканчиваем. А, газета началась как, ну, как боевой листок, что ли, агитаторов и пропагандистов. Но через несколько лет гений нашего первого главного редактора Старкова превратил эту газету в самую, не знаю, самый главный источник информации для всего Советского Союза тогда. К нам на 35-летие, по-моему, на один из юбилеев приходил президент Дмитрий Медведев и рассказывал свою историю про то, как соседи крали из его ящика аргументы и факты, потому что подписаться на газету было невозможно. Это по большому блату. И э, на, на, наши главные редакторы рассказывали, почему по большому блату, потому что бумагу на нее находили по большому блату, потому что в России не было, в СССР не было такого количества бумаги, чтобы напечатать весь нужный тираж, более 33 миллионов экземпляров. Это самая тиражная газета в истории. И мы до сих пор гордимся этим результатом, который не превзойден. Еженедельник по-прежнему самый тиражный, но тиражи уже, конечно, совершенно другие. Сейчас от полутора до двух миллионов экземпляров. Это все равно очень много. Очень много. Вы, я думаю, все видели эту газету, если не в киосках, то у себя дома, у родителей, у бабушек, у дедушек. Наша цель сейчас, чтобы вы снова захотели читать эту газету, и мы э, отмечаем этот рост аудитории. Как ни странно, в прошлом году, позапрошлом было небольшое, так вот, не то чтобы падение, а как и бы снижение интереса последние годы мы снова видим, что интерес растет. Растет он потому, что мы, кроме самого, самого принта, развиваем и все остальные платформы, потому что нет уже ни одного СМИ, которое работает только на одной платформе. Все СМИ э, пытаются быть и на планшете. И в интернете, и вообще, конечно, наша мечта, чтобы у каждого, был, каждого была вшита флешка, в которой мы бы напрямую передавали информацию прямо в мозг. Я думаю, что мы этого скоро добьемся, и думаю, что это ваша цель, чтобы мы скоро это делали. Я надеюсь, что все поняли шутку. Или, в принципе, для вас это уже не шутка, вы откровенно об этом думаете, потому что... Потому что, скорее всего, по такому пути будет развиваться. Знаете, у нас мы, одно из наших региональных приложений сейчас пишет заметку про хирурга из Новосибирска. Ну, новосибирские коллеги. Про новосибирский хирург зашил себе чип в руку. Этот чип дает ему возможность пройти туда, пройдись, заменяет ему удостоверение личности. Этот чип у него действительно вшит в руку. Мы скоро об этом напишем, вы это прочитаете в нашей газете. Поэтому это не шутки, это действительно так. Действительно модернизация, ну как это даже назвать, превращение человека в несколько другое существо продолжается. Вчера была большая конференция в Ярославле, и там выступал Путин перед такими же студентами и школьниками, как вы. Вот такого же возраста. И его спросили, на кого надо учиться. Ответ был какой? Кто из вас смотрел, знает что-нибудь про это? Ответ был такой, что генетика и искусственный интеллект. То, что скоро там, изменит нашу жизнь. И это понимают, ну, нам кажется, что не понимают, на самом деле все это понимают. Аргументы и факты сейчас из себя представляют большой холдинг, в котором 80 региональных приложений, и это не только региональные приложения, это приложения во всем, во всем мире. Есть аргументы и факты в США, в Германии, в Таиланде, в Австралии. Если куда бы вы ни приехали, они вас будут преследовать. Надеюсь, что вы на это обратите внимание. Огромный тираж, он расходится по всему миру на русском языке. У нас первый опыт в этом году выхода на другом языке на сербском языке, мы выпустили несколько номеров в Сербии. И не только в Сербии, но сербский язык там в Черногории, в Сербии, в каких-то районах Болгарии. В общем, вот мы попробовали, я пока не могу оценить результат, но, тем не менее, мы выходим на некий другой уровень, возможно, у нас будут еще и другие языки, потому что это тоже прибавляет нам аудиторию, прибавляет наших читателей. Но о чем я хотела с вами поговорить сегодня? Мне очень интересно, прежде всего, ваше мнение. Как вы читаете, что вы читаете, и даже не читаете, а потребляете. Как вы потребляете информацию? Вот вы, например, утром встали. Что вы делаете? В первую очередь, говорите. Телефон. Телефон. Так, вы в нем открываете что? Социальные сети. Социальные сети. Что прежде всего? Инстаграм. И читаете ссылки... Да, или там новости от ваших друзей, что они делали ночью, вечером. Расскажите, что вы там? Инстаграм что? Ну, неужели вы на себя смотрите? Да, с одной стороны смотрите на себя, кто у вас лайкнул, там еще что-то. Второе. История. Так. Хорошо, вы посмотрели Инстаграм 15 минут, да, наверное, 10, 15, 20, я не знаю, написали что-нибудь, да. Дальше. Следующий этап потребления информации какой у вас? Новостная лента. Новостная лента. Где? Вконтакте. Так, а в каких-то других соцсетях? Facebook. Это во вторую очередь. Или вас нет одновременно в двух, или есть большинство в двух соцсетях? И там, и там. И там, и там. Так, что больше покрывает ваши потребности? Инстаграм, да? Так, скажите, пожалуйста, вот утро прошло, вы поехали куда-то да например в университет скорее всего что вы делаете когда вы едете новости музыка. музыка новости так по радио опять же в инстаграме вопрос по радио, по радио. Угу. дальше вы пришли в университет ну конечно вы под партой что делаете переписывайтесь например да поскольку у меня сына 15 лет и я это точно знаю да, вы переписываетесь ну, в... Должны это Да, да, да, друзья. Вы давайте... Нет, мы да. сейчас сделаем да. выводы. Это принципиально важное знание. Принципиально, почему вас опрашивают? Это принципиально важное знание. Потому что современные исследователи СМИ выяснили, как потребляется информация, и только когда мы выясним, как она потребляется, мы можем под этот временные слоты писать эту информацию. Вы понимаете, что сначала картинки, давайте вот разложим, да? Сначала мы смотрим картинки. Да, ученые говорят, исследователи говорят, что это время, типа там, условно, унитаза. Извините меня за грубое слово. Вот ровно утренние процедуры, которые мы, что мы делаем? Мы делаем это. Значит, информация максимально должна быть облегчена, написана там в картинках, потому что человек воспринимает и хочет именно это. Вот я это подтверждаю, вот вы сами это сказали. Второй слот информации — это ВКонтакте новостная лента. Значит, мы должны писать так, мы как профессионалы должны писать так, чтобы это попадало в новостную ленту, в эти социальные сети, и чтобы это зацепило нашего потребителя. Третье — мы едем на работу, на учебу, куда-то еще, в поликлинику, не знаю, в детский сад, куда-то, и мы слушаем радио. Это время радио. Значит, мы должны захватить этого читателя, которого уже захватили соцсети, это радио, это значит другого вида информации. И так мы можем продолжать по всему дню. Потом мы приходим на работу. Ну, например, я прихожу, я открываю большой компьютер. И в большом компьютере я уже читаю длинные истории. Длинные. Я их не читаю утром. Я их не читаю по дороге на работу. Я их, я их смотрю. Обратите внимание, вы же, наверное, практически все читаете. крупные, Какие крупные российские сайты вы читаете? Давайте вот с этого кого лента, лента. Ру. так медуза, медуза. так риа -новости. новости что еще все или не читаете остальные не читают как я понимаю обратите внимание когда они выкладывают большие истории лонгриды какие-то просто как профессионалы обратите на это внимание они выкладывают с 12 о, с 10 до 12 выкладывают большие истории чтобы потом их лайкали в Facebook, в лобосную ленту и прочее, чтобы вы пошли на обед, то есть ваши там, читатели пошли на обед, и на обеде в сторис их открыли, потому что кто-то это прочитал. Как это, как это работает? Это работает именно так. Большую историю большого СМИ выкладывается в определенное время, когда я пришел на работу и открываю компьютер, прежде чем приступить к моей любимой, в кавычках, работе, я должна хоть как-то отвлечься. И вот я вижу эту большую статью, мне интересно, я прочитываю. Да, мне кажется, что это интересно не только мне, я это выкладываю в Facebook, в моем случае. да Выкладываю в Facebook, чтобы кто-то другой пришел на обед. Да? После этого наступает обед же, после того, как я все-таки поработаю немного. да на обед. И в обед, на обед это листать, опять же, вы же наверняка это ВКонтакте опять смотрите. Да? чтобы посмотреть эти ссылки. зная структуру потребления, мы работаем в этой структуре потребления. В этой временных слотах это принципиально важные вещи. Нужно изначально понимать, для кого мы это пишем, это да, аудитория. Но когда мы это пишем, когда мы это выкладываем, вот это вышло на первый план сейчас. Потому что иначе даже самое лучшее выставленное, и безусловно, если, там, не знаю, Галкин разведется с Фугачевы, да, это в любое время можно выкладывать, в любое, хоть ночью, хоть... Это другого рода, это бомба, информационная бомба, она э, по-другому работает. Пусть они живут долго и счастливо, никогда не разведутся, и, э, прости господи, урота в один день, ну, через 150 лет, а, я им этого желаю. Но мы бы должны понимать, да, если информационная бомба, есть нормальные ежедневные медиапотребления, и в этом... Есть временные слоты, и я вам рекомендую просто за этим понаблюдать. Возможно, через какое-то время это изменится, как бы сдвинется в одну или в другую сторону, потому что пробки будут расти, и, может быть, время поездки на работу будет больше, или соцсети внезапно рухнут или не рухнут, или появится еще что-то, и тогда это время тоже. Но сейчас, и, я думаю, ближайшие 5-7 лет, ничего не изменится. И, значит, нам надо научиться в этом работать. Заметьте, про телевидение я еще не сказала ни слова. Это э, телевидение это уже другая аудитория, не вы. Согласитесь. Или кто из вас смотрит телевизор? Так, ну, абсолютное меньшинство, а, наверное, программу время смотрит кто? Один, два, три. Вы тоже смотрите. Ой, хорошо. Программу время смотрит пять человек из ä, условных там, 30 или 40, кто здесь на находится. А ведь еще, там, не знаю, 25-30 лет назад в 9 часов вся семья садилась у телевизора. И это был обязательный ритуал, Ритуал просмотр программы «Время». Этот ритуал разрушен. Разрушен для людей, которым 30+. Плюс. Я думаю, 40 плюс еще смотрят, но 30 плюс уже нет. Они совершенно в другом медиапотреблении. А телевидение — это уже несколько другая аудитория. Но если спросить об этом телевизионщиков, вас не согласятся и скажут, что телевидение — не только телевизор, но и YouTube, и прочее, и прочее. Вечерний Ургант — 18 видов медиапотребления. Э -э -э -э -э -э -э -э да, но вечерний Ургант — это не то телевидение, о котором я сейчас говорю там, в классическом понимании. Сейчас, с Нового года, начнется постепенный вид цифрового телевидения. Посмотрим, как телевидение с этим справится. Не потеряет ли он разом еще больше аудитории или, может быть, приобретет. Это очень интересный опыт. Опять же, происходит на ваших глазах. Наблюдайте за ним и делайте выводы. Если на данный момент есть вопросы, то задавайте их. Ой. По как ну в общем вы видите в конце концов сбоку что я... ехать да для для бы, как вам сказал для иллюстрации всего этого да некие очень длинная фразы и очень длинный длинная мысль но очень понятная то есть то, что с нами сейчас происходит, я пытаюсь вас предостеречь от этого, вот этого вот, чтобы в вашей жизни не происходило, и вы нашли себя в профессии. Про традиционные СМИ, которые пытаются найти себя в, в реальном времени сейчас, да, как они это делают? Опять же, расскажите мне, пожалуйста, когда вы последний раз читали газеты. Бумажную? Реально, в руках держали, где наши газеты. Мы можем это последний раз сделать, как вот сейчас. <сёк> это последний раз будет сегодня. Последний раз, это не последний раз, а как бы... Актуально. Актуально да, сегодня. Вот я могу отдать вам. Вот на этот, передайте назад, я каждый, на каждый ряд отдам. Полистайте. Да, подержите, полистайте. Да, Да, да, да. Есть? Есть uh, такая магия тактильных ощущений. Да, да. Мы, я идет. хочу про, про, а, про это с вами поговорить. Потому что привычки нет, это не значит, что это вам не понравится. Не понравится. Это просто вы привыкли с телефоном не расставаться, я с ним тоже не расстаюсь. Но тем не менее, я когда объясняю, что надо написать, я молодым журналистам говорю так. Знаете, представьте, что страница — это... Как один экран, клик. Один клик. Мы должны, мы должны страницу воспринимать как один экран, а следующую как следующий там скролл. И с этой точки зрения, это в принципе газета никак не меняется. В свое время, почему, опять же, возвращаясь к секрету, у нас сколько-то лет назад, лет 7. Мы наняли большую иностранную компанию, чтобы они проверили, посмотрели, что нам нужно сделать и как нам обновить наш, давайте назовем, интерфейс и немножко сделать газету современнее. Мы их спрашивали, ну, может быть, нам что-то стоит как-то там весь мир до основания, а затем. Вот, и изучали, изучали они долго-долго, и потом пришли к выводу два слайда. К сожалению, мы должны сказать, что у вас, в общем, ничего нельзя изменить. Почему ничего нельзя изменить? Потому что газета изначально придумана как древний интернет. Вопросы, ответы. Что мы делаем в Яндексе, да, в Гугле? Задаем вопрос, как помыть окна или там, не знаю, как там, не знаю, от белого налета на сапогах, как я сегодня пыталась избавиться там, и вчера. Вот, как, то есть мы задаем вопросы и отвечаем. По сути, газета ⁇ Аргументы ⁇ и факты ⁇ она как бы изначально была построена на пользовательском контенте, опять же, современным языком. Пользовательский контент, он самый главный. И журналисты очень мало присутствуют, опять же, в газете ⁇ Аргументы ⁇ и факты ⁇ Они присутствуют как модераторы. Но пользовательский контент плюс ответы экспертов ⁇ это принципиально важная вещь, потому что мы доверяем людям, которые знают, что они делают. И в этом секрет успеха. И э, в нашем случае да, наш опыт не обнулился. Наш опыт просто приобрел другое, другую реакцию и другую, ну как сказать, быстрота. Быстрота реакции. Наш опыт просто не неделю идет письмо, потом неделю ответ. А как бы максимально быстрый вопрос, максимально быстрый ответ. Смотрите, почему я рассказываю про, про то, как мы должны знать, что происходит в современном Мире, как, как это быстро происходит, смотрите, да, как быстро завоевывает э, мобильный телефон и вообще интернет в, всех нас, да, интернет вообще 10 месяцев, сейчас мы не можем представить, что этого не существует. А, смотрите, это почему плохо видно, да, потому что я с экрана сфотографировала, как пытаетесь сделать сейчас вы, я с экрана это фотографировала на лекции руководителя, гендиректора СМИ-2, знаете, что такое СМИ-2? Вам наверняка попадалось, просто вы не обращали внимания, один из агрегаторов, как Яндекс. Их в России всего несколько. И СМИ-2 — это такой же агрегатор, как и Яндекс. Яндекс просто на новостях, а СМИ-2 на каких-то других вещах зациклен. Поэтому вы этого как бы не замечаете. Но руководитель большого агрегатора, который называется СМИ-2, сделала такую маленькую инфографику. Сейчас, если вам не видно, я вам просто объясню. До весны 2017 года в большом компьютере, декстопе и в мобайле вот так вот распределялось, то есть 80 на 20, условно говоря. А сейчас интернет, потребление интернета, вот видите, какое яблоко огромное, да? сегментировано насколько. Когда я вам говорила про временные слоты, мы должны иметь в виду не только временные слоты, но и метод <coughs> потребления, через что. И для каждого, для каждого э, вида носителя информация несколько другого рода. То есть вот когда мы учились, там, вы учились, до да, нас учили газету, радио, телевидение, все. А теперь вы должны учиться не только время, но и, но и носитель. Не все еще, да, мобайл, там Турбо, знаете что такое Турбо? Яндекс кто-нибудь знает? Да. Как нам рассказывала Анна Иванова, Турбо завели, просто еще никто не может объяснить, что это. То есть это не, нечто в развитии. Соцсети, мобайл, все. Ну, короче говоря, это не для того, чтобы вы прочитали что конкретно, а для того, чтобы вы увидели, как это сегментируется очень сильно. После этого, после всего того, что я вам сейчас рассказала, я не могу не сказать самое главное. Что бы мы ни делали, в каком бы виде, когда бы мы это ни делали, в основе всего все равно идеальная информация, которую мы добываем. Без содержания, как бы мы это ни, ничего не получается. Если у певца нет голоса, как бы его красиво не одели, не показали по телевизору, да, оно как бы вот скоро кончится, и все. У монеточки, извините меня, голос и, те, может быть, не голос, а какая-то харизма есть, другая. У нее не было никакого телевидения, никакого промоушена, никакого ну, вот, эм, имиджмейкеров. И все равно она рвет всех. Наверное, вы знаете эти песни и прочее. Может нравиться и не нравиться, но не признавать мы это не можем. В основе любой, любого успеха лежит качественная информация. Вот все. Никаких других способов не существует. Да, носители, мы с вами об этом уже говорили, разные носители. А, чаще всего меня спрашивают про то, победит ли фейк журналистику. Вы как думаете? Фейк убивает журналистику или? Вопрос. Фейк? Фейки. Развивает интерес. Так, кто еще что думает? Ну, не думаем мы, на мы эту тему. Так, фейк, вы же понимаете, что может производить кто угодно, в том числе и сами журналисты, да? Но это так, я сейчас некачественный, недобросовестный, не журналисты, да? Но могут производить все. Но убивает ли он журналистику? Сейчас же это одна из самых таких тем, вы когда-нибудь с этим сталкивались в своей жизни. Да, и? Я думаю, что это не убивает, я думаю, что эти рейтинги... Делают. Так, Но, так. В когда люди, что это такие. Это еще больше хайпа, еще больше людей. Mm -hmm. Нет, вот. Вот. вы вспомните, просто вот с Зимней Вишней, да, вот, да? Вот микрофон. Да, да, да. Хороший, хороший пример, очень хороший, да. Я секунду, хочу, да, да чтобы вы это видите, услышали, да. да. Чтобы запись mm -hmm. тоже фиксировала да, у вас. Да, да. Ну, просто с Зимней Вишней, если сравнивать, вспоминать, там же было. Куча жертв, вот эти погибли, те погибли. По итогу mm -hmm. официально СМИ дает нам другую информацию, непроверенные mm -hmm. дают совсем другое. И на этой волне было столько шума, и ну, вот, пожалуйста, да, это рейтинг. Реальный, да, реальный пример, да, зимой да. вишней он. Знаете, я тоже много раз с этим сталкивалась, и в конце концов думаю, что... Фейк — это то, что может помочь журналистике выжить. Потому что цена нашего слова возрастает в разы. Что, и только мы, как профессионалы, имеем доступ к официальной, проверенной там, информации. Что а, это шанс для нас, когда расцветает фейк, а, быть на своем месте и делать свое дело. Самое главное тут — скорость. Фейк — он молниеносный, как холера, как бацилла журналисты должны уметь работать так же молниеносно почему люди верят в плохое да? потому что плохое чаще всего осуществляется и нужно в тот же момент также себя вести и идти и показывать нет тут не могло погибнуть там 448 как говорили человек на моей памяти совершенно другой случай в беслане. Вы были еще маленькими детьми с вами, вы это, скорее всего, не помните. Но ровно 15 лет назад, когда произошел захват, там было 1200 детей. Но власти выходили и говорили, там 300 детей. Тут абсолютно другая информация. Почему люди верят в фейки? Вот вам как бы прямая дуга через 15 лет, живо что-то, нас тогда обманули. И журналисты тогда не, не смогли по-другому это... Ну, не смогли. Это была слишком тяжелая ситуация, чтобы смочь вручную это посчитать и дать правильную информацию. И как, как это недоверие возникает? Это работает, к сожалению, слишком долго. Вот 15 лет прошло, то же самое произошло с детьми, точно так же произошло. И что происходит с нами? Мы не верим властям. Хотя на самом деле все было по-другому, не могло так быть. Вот. Это немножко такая очень глубокая психологическая вещь, которую тоже нужно учитывать в нашей работе. Да, то, о чем мы говорили, о признаку употребления. Да, небольшое такое, как бы попробуем. Попробуем сейчас практиковаться немножко. Почему я рассказываю вам про Телеграм? Скорее всего, у вас Telegram есть, наверное, да, у многих. Вы читаете местные Телеграм-каналы и прочее. Или не читаете. Или для вас это мессенджер. Или в принципе вы не в Телеграме. сейчас Telegram телеграм формирует совершенно другой... Да, я кусок залепила, потому что там мат. Просто из... из... Но вы можете все... Выдающийся российский журналист... Не вру, выдающийся российский журналист Сергей Доренко, который еще на меня влиял там сколько-то лет назад, а теперь влияет. Как он быстро, идеально находит вот эту нишу, как себя вести, как завоевывать аудиторию и в 90-х годах, и в 2000-х, и сейчас. И уже там, второе десятилетие 2000-х заканчивается, но тем не менее он находит свою аудиторию. Да, как можно по-разному относиться. Мы с вами, наверное, помним слишком много, и... но вы этого не знаете. И вот он вас теперь вас завоевывает да, совершенно раскованным, роскошным русским языком. Что происходит сейчас в Телеграме? Кроме того, что я вам говорила про временные слоты, про а, методы доставки, саму, сам носитель. Третье, что происходит, это изменение русского языка изменение самого вообще ну, языка подачи. Да? Как это делается? На беспощадный пиарщик, наверное, кто-то читает, на что у него там, вот видите, сколько тысяч, 46 тысяч. Я вам рекомендую. Это такой общий ящик для пиарщиков. Он очень смешно написан, но там очень много опыта. Скорее, скорее всего, кто-то из вас станет пиарщиком через какое-то время, или там работником пресс-службы или еще что-то. Вы просто должны это знать. Как они это делают? Есть сотни региональных э, телеграм-каналов, а это такое подполье информационное, 90% там не сбывающиеся и вообще как бы имфошум, имфохлам, но тем не менее это изменение самой э, вот как бы ткани журналистики. И поэтому я вам очень советую это тоже смотреть и читать. Да, и там расцветают те звезды, которых мы не знаем или забыли или те, которые не находят своего, э, канала, для, своего канала в обычных СМИ. Э, знаете, анонимность, она очень много открывает э, в человеке, с одной стороны. С другой стороны, в анонимном канале быть со своим именем, это другая вообще, да, изнанка изнанки получается, да, и, и тем интереснее это смотреть и, и слушать. Да, ему и тут же отвечают, «Медиасрачи — это вообще мой любимый канал». Понимаете, это все, это все, что происходит в медиа внутри, с такой, знаете, такой, со злым языком, я бы так сказала. Но это интересно. Опять же, многие из вас будут работать в пиаре, а многие из вас будут работать в пресс-службах. Да? Как работают пресс-службы сейчас и как не надо это делать. Да? Вот ко мне пришло письмо. Рекомендация гражданам, как, это реальное письмо, это не. Рекомендация гражданам, как собирать и готовить крыбы от, знаете, от Нижегородского Роспотребнадзора. Вот смотрите, сколько им это письмо пришло. Вот, ну как братская могила. братская могила. Если хорошо прочитать, вот это все там есть, э, там очень много ошибок. Интерфакс написан как Тербакс или там Интерфукс, что-то в этом роде. Ну, короче говоря, это очень обидное братская могила. Всем одно и то же. Все, что я вам сейчас рассказывала, это просто подведение итогов, почему, почему это... Ну, как это вот выглядит, э, текст я вам, кусок текста привела. «Чтобы предупредить это отправление, важно соблюдать меры осторожности». В частности, вот на этой фразе вы уже бросите читать, или на какой? «Чтобы предупредить». Да, в нашей вы, вы уже понимаете, слово «предупредить» имеет 148 значений. И вот предупредить что, где, кого отравление, ну, ну, ну, вот это все люди, которые заканчивали журфак в нынешнем году, пишут для всех остальных журналистов и думают, что этим читателям нужно. Как делают, как делают журналисты? Что делать Пробовать грибы нельзя во время сбора. Это какой вот, же не терпеж, да, да, да? быть. Да, да, да. Вот быть, старый, грибы берешь, сразу из известны. То есть мы, конечно, червивые прежде всего будем есть, да, mm -hmm. во время сбора. В общем, ну, понимаете, да, несъедобные. Как это написано? Это просто я кусок дала, а это четыре страницы, которые читать невозможно. Аргументы и факты. Что делала из вот этого голимого текста? А, прежде всего, инфографики, да? такие тексты, листовки. Видите, вот как это все в кусками сегментировано для потребления. Это все очень быстро легко потом выставляется на, на сайты, в соцсети, все что угодно. То есть это воспринимается как картинка. Да? И вы это потребляете утром, когда вы встали, увидели или собираетесь идти за грибами. Может же быть такое утро, когда вы собираетесь идти за грибами. И оно вам в вот таком виде, как бы переработанным, приготовленным, приходит. Да? Дальше мы даем картинку, где много грибов, и мы хотим... Быть такими же, где много грибов. Дальше мы самое страшное вам говорим. Свинец, а вы знаете, свинец это и пуля, и все на что угодно. Вот. И, и вот это не может вас не, не зацепить, если вы человек, который интересуется грибами, безусловно. Среди наших читателей процентов, которые едят грибы, собирают грибы. Мы это все понимаем, но мы ему даем самые главные зацепки. Свинец как так, вот если я все это буду соблюдать, я буду вот такой счастливый девушкой. Окей, okay, да, мы говорили о том, для кого, затем что, как и то. Я вам предлагаю вот на основе этих грибов подумать, как бы вы еще это сделали, как бы вы еще это помогли. Вот реальная информация, это абсолютно реальная. Вы работаете в каком-то СМИ, представьте, придумайте себе это СМИ, придумайте себе, как вы это можете сделать и Расскажите. Вот давайте там, не знаю, два человека, три человека вместе, может быть, что-то. Давайте три минуты я вам дам на это, и вы что-то там. Ваши преподаватели могут вам в этом помочь. То есть данный информационный повод у нас да. с вами. Грибы, да, условно, сбор грибов, урожай. То, что мы с вами на упражнениях всегда делаем. Да. Давайте подумаем, как можно отойти, как эту тему можно подать, с какой стороны. Давайте идеи. Ну, например, она неправильно собирала грибы, поэтому сейчас спит. Вот, да, вот, как такой вот. Какую зацепку бы вы бы взяли? Ну, все-таки проснитесь немножко Я так, Ладно. Да. Где? Экология, да, экология, раз. Какую информацию, связанную с грибами, мы чаще всего видим? Ну, давайте, но ну, куда мы с вами обращаемся? Управление и От... умершие люди. Вы опередили, От... а да? хотели сами сказать. Давайте, да. Кто-то один... А, ну вот, во-первых, экология. Там ведь даже было написано, то, что свинец не испаряется, да. да, да, да, да и да. из этого всего можно дальше развивать. Но еще там у вас такая строчечка была. Угу. Она меня прям зацепила. Вся семья пострадала, а да. младший ребенок погиб. Это же тоже цепляет. Это, это прежде всего цепляет. Это да. уже... Как это называется? То вот есть статистиками, по отравлениям и по смертельным случаям бьет всегда на... Вообще беспроигрышно. Так. По младшему... Ну, Младший возрастной возраст, дети, родители. Да, да, да. То есть, как бы это уже больше на мама Конечно, родители. Угу. Следующее. Какой еще можно инфоповод сделать грибы? Давайте, давайте думаем. Мы Минздрав взяли. Котики, не знаю. Но это но. тоже плюс. Э -э, Понятие, грибы это да, много значений, но мы ведь прямое значение сейчас. Ага. Еще, еще, так. Да. А, незаконная неофициальная торговля, так. особенно когда да, картина да, какая, да. вдоль дороги продают угу. грибы. Тут угу. сразу несколько вопросов. Почему около дороги, где пыль и грязь? Угу. и что это вообще за грибы, И кто их собирал? Угу. Да. Я должна сказать, что этот кусок в этом большом пресс-релизе тоже был, но просто до него никто бы, живой читатель бы Красавцы. не дошел. Да, молодцы. Так, еще. Еще, еще, еще какие есть? Грибы, грибы. Друзья, я специально выбрала то, что вам, по сути, неинтересно. Но вы с этим должны уметь работать. 120 способов рецептов приготовить грибы. О, да, безусловно, безусловно. Безусловно, потому что на сайте аргументов и фактов много лет бьет рекорд один и тот же текст про малосольные огурцы. Миллионы просмотров, миллионы, потому что наступает каждый год время сбора урожая огурцов. И каждый год нужно знать, как их солить. Понимаете? Ну, э, еда – это такая из базовых ценностей для человека. И нужно обязательно на это обращать внимание. А это еда. основные mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да. Может быть, есть какое-то иное. Mm -hmm. То есть э, про темы «да», про носители. Да, про, носители, про время, когда вы это… Э, есть ли какие-то идеи, что можно… Что-то из этого можно утром да, дать как кусок. Да, этот э, пресс-релиз рассчитан на разные... Там очень много информации, то есть мы его можем препарировать и на разное время, о чем я говорила, и на разные носители, о чем я говорила тоже, да? то есть информация, да, но еще лучше бы было, если бы сам, сама прислужба умела это делать до того, как, как посылать журналистам, потому что этот кондовый язык не все могут вообще даже переварить, грибы трудно перевариваются, реально. Выяснилось, что грибы в принципе бесполезны с точки зрения как бы пользы, не только приготовить, а пользы для организма. Они бесполезны. Они совершенно не, ни, никаких витаминов, ничего там нет. Да, может быть, это не так, но стоит под, какая польза от них? И стоит ли тратить время и прочее? Хорошая, вот. Да. вот я Целенькие хотела сказать, грибочки, в Инстаграм да? после как раз новогоднего празднования мухоморик дать. Хорошая тема. Про и с Продолжение. И с инфографикой, и с презентацией я закончила. Но я бы хотела очень послушать вас. Что-нибудь то, что вы э, видите как путь развития современной журналистики. Как бы, вы, как бы вам было интересно, что вы видите очевидно, что будет уже через год, через два. Или вы об этом мало думаете пока? да? У нас здесь телевизионщики okay, тоже Окей, давайте есть, да? подумаем про... Да, вот Я молодой человек хотела. хорошо спит, вообще прекрасно. Ничего, мы вам не мешаем здесь, да? Что-то с грибами. Да, с грибами, скорее всего. Вот учитывая мультимедийный контент, можно ли с точки зрения как раз телевизионные? Вы как используете на своем сайте? Используете ли вы как раз такие телевизионные формы? Видео мы, конечно, используем. Есть у нас... Профессионалы в этом, что записывают и, конечно, мы используем очень много пользовательского контента и этот пользовательский контент, мне кажется, будет расти его, его влияние на СМИ, потому что не каждый, ну, журналистов профессиональных не так много, а журналистов непрофессиональных это все мы, каждый из нас может быть источником контента и наша задача просто это найти, поймать и сделать так, чтобы мы могли это правильно упаковать и подать. Я думаю, что пользоваться, уметь находить и пользоваться этим контентом есть наша ближайшая задача. Я бы хотела вам напомнить, что все это абсолютно, все, что, о чем я говорю сейчас, это всего лишь 20-30% нашего успеха. Самое главное — уметь пользоваться русским языком. Уметь пользоваться просто языком для того, чтобы доносить до Без эмоций, без живого участия никакое, даже самое передовое техническое устройство не сможет завлечь читателя. Если нет условной слезы в, в том же там, рассказе, не знаю, репортаже, если нет соучастия, если нет эмпатии, если нет внутреннего человеческого участия, и этого ростков у вас внутри нет, то ваш путь в рост... «Потребнадзор» Нижегородской области. Вот. Я их очень уважаю, молодцы, хорошо работают, но это нечто, нечто другое, это не, трудно назвать журналистикой и работой со словом. Да, они, наверное, выполняют свою задачу, предостеречь, но мы же думаем, что мы можем увлечь за собой миллионы, и очень многие современные журналисты это делают. Скажите, пожалуйста, кого вы читаете из современных журналистов больше всего, и кого уважаете, и за кем бы вы пошли? Ну, условно говоря, в, ну, в, как, кто вас увлекает? Нет? Любых, любых. любых. Дудь. Кто? Дудь. Дудь. Так, так. Попов. Евгений Попов, это ведущий России. Да. Так. Все? Два человека, которых... Это два диаметрально противоположных человека, да, по, по всему, по тому, где они работают, какие интересы они обслуживают и прочее, да? Это два диаметрально противоположных... Скажите, а в чем их противоположность? Или, может быть, нет, я, может, ошибаюсь. Аудитория. да? Для кого один, для кого другой? Для кого дуть? Дуть — это все-таки Молодежная аудитория, да? Так. Ну. В любом случае тема, как бы, дуть во-первых, это интервью и каких бы он разных людей не приглашал, mm -hmm. тема не сводится к какой-то узкой. Mm -hmm. а, ну, <режит> <таковать> тоже <сёк> это не самая вопрос. узкая тема. Нет, знаете, я, меня тоже обычно это спрашивают потом в куларах или прямо. Сказать, а если, получают московские журналисты. Если Попова брать, это в любом случае федеральные каналы и тема сводится к политике. Там mm -hmm. они и кроме политики как другого ничего не обсуждают. Mm -hmm. Так, а, вот это это а вот все аналитика. Вот почему дуть, а не скажем Познер? Ведь познер тоже, тоже не об одном узком говорит. Да, он приглашает да. гости и на разные темы. И молодых тоже в как да, да, и молодых, молодых тоже, тоже да. потому что в джинсах, потому что спрашивают про зарплату. Нет. Вот почему дуть? Ага, пожалуйста. Ну, дуть, он просто более развлекательный контент и для молодежи это очень интересно. Вы уверены, вот Михалков это развлекательный контент? Интервью с Михалковым – это для вас развлекательный контент? Нет, я да, да, да. если это так, для меня это открытие, это очень хорошо, я новое узнала тоже, да. Михалков – это развлекательный контент, очень. Просто подача более То есть вы его понимаете, да? Микрофончик. Так, так. хороший бас. нужно. Так Просто для нас будет более понятно, какую бы он информацию не давал, там какая бы личность не mm -hmm. приходила, там портретное интервью Михалкова или mm -hmm. еще что-то, мы оценим его на равных. То есть когда я смотрю Познера, да, это для меня человек там, серьезный, с авторитетом, он давящий, я слушаю, смотрю, серьезно. Здесь mm -hmm. я могу расслабиться абсолютно воспринимать информацию полностью. То есть он входит в меня вот так. И все. То есть вы понимаете, что он вас понимает, да? да, То есть да вы понимаете, да, что да. он вас понимает, да, да? Да, я понимаю, что он меня понимает, и это идет, ну, такой, И поэтому вы диалог, готовы да. Михалкова слушать в его исполнении? Да, вас. да, в его исполнении это будет так. более понятно. Я восприму информацию полностью. Большое спасибо за этот ответ, потому что он многое нам раскрывает. Так, еще есть, еще, да? Еще, кроме Сейчас. вот двух вас, можете инстагероев каких-то, каких угодно? То есть вы там, кто-то читает постоянно... Да, да, да, пожалуйста Я хотела сказать про интервью с Михалком А почему это не развлекательный контент? То есть, нет, может... я не, никак не оцениваю это никак а, Объясните, что такое развлекательный контент в этом случае? В этом случае, ну вот даже возьмем вот нарезку, которая идет перед интервью так. То есть там нет вброса каких-то слов Ах, там, я не знаю, фильм и тому подобное Там вбросы самых ярких моментов, самых смешных и угу. самых хайповых и это сразу же цепляет зрителя. То есть и вопросы, которые задает про то, есть у него влечение, там к мужчинам, про какие-то конфликты, про политику. И даже про политику это было так интересно. Смотреть, как Михалков немного извивается, всегда не отвечая на вопросы прямо. Но мне кажется, это не что-то такое сложное, особенно для нашего понимания. И мы mm -hmm. это легко воспринимаем. У mm -hmm. нас есть эта зацепка сначала, mm -hmm. и эта зацепка, она идет как анонс новостей. То есть а, интересный кусочек mm -hmm. здесь, интересный кусочек здесь, интересный кусочек в конце. И это нас заставляет дальше смотреть. А могу ли я сделать вывод на основе ваших, ваших что, что вы легче и... Нет, не даже это не так. Что для вас контент, который вы потребляете, должен быть только развлекательным. И если вы его сделаете как бы развлекательным, то тогда вы его и потребляете. Нет, но не как Так. То есть дуть сумел любую новость, любую... Кто-то из вас смотрел там 20-летие э, гибели Бодрова. Он делал фильм. Это нельзя назвать развлекательным. Это трагическая история, где все герои... И... и, и я не знаю, можно ли это назвать развлекательным. Но... Инфотейментом, наверное, можно назвать Кто знает, что это такое? Мы знаем, да. Инфотейментом это можно, то есть сделать любую информацию такой удобоваримой, которую вы условно называете развлекательной. Нет, я думаю, что любую информацию никак нельзя сделать каким-то развлекательным контентом, потому что не все под это, условно говоря, подпишешь. Но то есть есть что-то такое серьезное. Что не вписывается в рамки инфотеймента, но а, все равно как бы легче усваивается информация Все-таки в более развлекательной форме, угу. но все-таки не вся Пионером развлекательного и такого инфотеймента, телевидения инфотеймента был Леонид Парфенов И Парфенова есть свой YouTube канал и я удивляюсь, что никто его не назвал Парфенон, да, вот, но, так я понимаю, что вы, редко кто из вас его видел, да, этот развлекательный YouTube канал а YouTube-каналы какие вы смотрите? Или не смотрите? Нет, друзья, не стесняйтесь называть всяких инстагероев и прочее, которые учат краситься, завивать волосы. В этом нет ничего стыдного. Это новый вид. Вот, вот, вот, вот так цветет это, этот сад. Мне, например, нравится а, инс, а, в Инстаграме канала Андреева, Екатерина Андреева. Потому что ну, абсолютно совершенно другой персонаж получается, uh -huh. нежели на экране. Очень увлекательно. Uh -huh. Да, спросите теперь Екатерина Андреева, кто это, сколько ей лет, как она выглядит, какую передачу ведет, да, да? Ну, все, вот видите несколько. Качал. А вот, кстати, это, наверное, серьезный вопрос, uh, вот. Uh... Развлекая, обучать, образовывать, да. передавать информацию. Мы тоже вот периодически обсуждаем эту тему. Вот Не кажется ли вам, что сегодня журналистика с точки зрения технологий передачи mm -hmm. контента, она движется вот в эту развлекательную, в эту шоу сторону? И даже Даренко, ну, выдающийся Даренко, да, да, да, яркий да. шоумен вообще. Я абсолютно верно, Он вообще абсолютно. актер в Амхате он блестал. Вот, да. блистал. Да, да, да, да я вот. согласна с этим. Да. Вот где граница сегодня между шоу? и журналистикой? Или это уже естественное состояние, Нет, когда они думаю, сливаются? Я думаю, что зависит, опять же, от аудитории, потому что а, если вы посмотрите а, десятку или двадцатку самых читаемых авторов в сетях, и недавно ее в фейсбуке своем выкладывала, на первом месте знаете кто? Психолог из Екатеринбурга. Сколько-то миллионов а, не девушка, а женщина взрослая, которая пишет про отношения, про ну, она реальный практикующий психолог Кирьянова или Кирьякова вот так вот. Я а ее перед. Сексолог, это, это да, это в общем, я должна сказать, что а, там нет ничего развлекательного в ее, а, в ее постах. Там описание жизни, как это и как выходить из этой ситуации. И для меня было открытие. Туда входит один из наших авторов. У него действительно развлекательная история, помешанная на различных исторических анекдотах. И я понимаю, почему он популярен. Потому что человек, который очень много знает, он может эти знания применять, жонглировать ими как угодно. И всегда будет находить своего автора. Но то, что вот эта вот женщина, психолог практикующий стала, это было для меня открытие, потому что... Ничего развлекательного я бы не сказала, что там есть. Зависит от аудитории, к чему я. Телевидение дрейфует в эту сторону развлечения, понимая, что аудитория ее уходит, и значит, надо что-то делать, подбрасывать, подбрасывать дровишек туда. В сторону, в пользу вашей версии еще говорит о том, что, ну, вот вы сказали, хайпово, да, хайпова, Вот это хайпово, оно как бы преобладает над информацией и... Но это время, мне кажется, кончится. Оно уже кончается. Вам так не кажется? Потому что недоверие, да, которое возникает после этих хайпов, оно, несомненно, просто этот круг пройдет и вернется на какой-то другой уровень. И сама журналистика, и доверие к профессии. Мне кажется, у нас будущее блестящее. Поскольку мы по-прежнему востребованы, раз вы здесь все есть. И мы... Мы уже с вашим руководителем говорили о том, что будет через несколько лет, и друг с другом согласились, потому что мы будем обладать не только словом, да, то, что самое главное, мы будем уметь не только разговаривать, но и делать это так, чтобы ни один канал от нас не ушел, и все были нами охвачены. И в конце концов этот чип в голову, который мы хотим всем в вмонтировать это произойдет. Кстати, в принципе, да, если кто-то наблюдает за РИА Новости и за тем, что они там делают, кто-нибудь наблюдает, что они делают в дополненную реальность, журналистика дополненной реальности, а да, мы 10 -10 назад. да, то есть все это просто уже происходит на наших глазах. Оно случилось, это факт. Но на начальном этапе, да, я все время опасаюсь, что сначала они делают там Почувствуйте себя бомжом, да, да, жизнь бомжей описывают, почувствуйте, услышьте картины. Вот последнее, что я у них видела. Вот, но дойдем до глубин. Я даже боюсь вам сказать, что я думаю, до чего дойдут. Но, и это тоже будет следующий этап, и обогатит всех нас этими чувствами и эмоциями. Но, тем не менее, наша основная задача — доносить информацию, правдивую информацию, верную информацию, и будить души людей. Именно для этого мы пришли в эту профессию. Я надеюсь, вы это все понимаете. Да, конечно, вы пришли для того, чтобы быть знаменитыми, как все в телевидении. Быть знаменитыми, зарабатывать много денег. Да, как только у вас это придет, следующее, вам будет этого мало. Я надеюсь, что вы будете все успешны не только в том в смысле, который телевизионщики имеют в виду, то быть на экране в профессии, востребованы, но и вырастить в душе что-то, что будет цеплять других людей и помогать им жить. Спасибо вам. Спасибо. Вопросы? Я надеюсь, я не сильно вас всех... Спасибо. Мы завершили. Спасибо. Ну, может быть, даже за рамками сейчас да. Вот я заметил, вы так сладостно понюхали газету. Да. Вот. Да. Это действительно был запах да. или просто устал? Нет, да. да, это был запах. Да. запах. Да. Да. Вот Подожди. с этим вопросом. Ага. Очень коротко, да? Да. Сколько сейчас надо бежать уже да. коллегам. А вот будущее все-таки... Печат... СМИ. Сто тысяч раз я сама себе задавала в этот вопрос и сама задавала в такие же аудитории, как вы. Ответ примерно такой, я почти с ним согласилась. Студенты такие же, как вы, мне отвечали так, что газета будет элитным потреблением, признаком элитного потребления. Потому что не все, да, купить газету, это же, это же деньги. И как сигары, да, не все курят сигары, курят сигареты, потому что сигары — это ну, и время, и деньги, и вообще другой статус. А, когда Несколько лет я назад я была в Вашингтоне, и всем этот пример рассказываю. Я не успевала приходить а, в киоск, чтобы застать «Вашингтон пост». Просто в 7 часов он был весь раскуплен. Мне приходилось вставать в 6, чтобы успеть купить. Или успеть заставить как-то вот каким-то образом, чтобы привести в Россию. Там было более 100 страниц в Вашингтон-Пост. Во всех газетах американских они очень востребованы. У них начался Ренессанс, новый рост. Почему? С приходом Трампа, когда нужда в правдивой информации возросла, газеты снова завоевали читателя. и а, Там принято пить утром кофе и читать газету в кафе. И там все так делают. И если ты приличный человек, то должен быть в Вашингтон -пост с Вашингтон-Пост из кофе в кафе. А Если ты бомж, то что с тебя взять? Вот все. Это э, такой, э, такая привычка и такое потребление. И я думаю, что э, наша аудитория там 40+, она с нами будет до смерти. Наша задача завоевать новую аудиторию. Я не знаю, как мы это будем делать. Вернее, я знаю, мы это осуществляем. Тем или иным способом. Пока одним, другим будем пытаться делать э, самым главным. Этим, э, эксклюзивной информацией, экспертной информацией и вот этим вот, э, как один из наших авторов Полина Иванушкина говорит, этим колокольчиком внутри, который не может вас не будоражить этим текстом, эти истории людей, которые просто нельзя пройти мимо. Вот и все. И да, это что касается самого конкретно самой конкретной газеты, то, наверное, да, да, количество наших бумажных читателей, наверное, будет уменьшаться, и это будет действительно неким предметом показателя уровня интеллектуального и материального уровня семей. Может быть, я ошибаюсь? Спасибо, спасибо. спасибо вам за интересные вопросы и общение. Спасибо.